В масле, в обычном подсолнечном масле, есть всяких да, э, компонентов, в общем-то, мало пригодных для пищи. Это не только в масле, но и в жирах. Даже на стенках парафин налит. И, на мой взгляд, скорее всего, масло, которое прошло очистку хворелы, более приспособ... пригодное для пищи нежели в чистом виде, тем более туда вероятно того, что есть мешают всякие другие масла, например, пальмовое, почему-то подсолнечное масло приобрело такой желтоватый цвет, похожий, как это бывает в пальмовом масле. Любой может сделать очистку масла при помощи хворей. Для этого нужно взять хлореву водной в воде, суспензию разбавить чистой. И добавить масло. Такой пропорцию в принципе вполне достаточно. ждать неделю до полного цикла. Можно конечно продолжить рост микроводоросы, но масло будет просто дальше разрушаться. Это, в общем не обязательно достаточно довести его до этого состояния когда споры выпали когда водоросли выпали в осадок и вода полностью стала прозрачной. чтобы запустить заново эти водоросли это конечно будет долго нужно заново начинать весь процесс то есть братья раствор водоросли и